Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами стартер, и сегодня я собираюсь сделать тизер-видео к моему новому сериалу под названием Жизнь пилота. Кто не знает об этом сериале, сейчас объясню, в чем он будет заключаться. Молодой человек по имени Петр был выдворен из общежития в городе Гювка. Он не мог пожить у своих родителей в их квартире. Поэтому для того, чтобы найти себе хоть какое-то жилье и заработать на еду, ему пришлось немедленно наниматься в авиакомпании White Star Airlines. И после этого он начал своему новую жизнь, жизнь пилота, которую я хочу описать в своем новом сериале. Вот, собственно, в чем заключается его суть. Ну а пока я хотел с вами обсудить несколько вопросов. В своей группе ВКонтакте, ссылку на которую я оставлю в описании, я устраивал голосование по поводу того, стоит ли мне в новых сериалах менять свой голос, понижая его тональность. К сожалению, большинство людей проголосовало за это. Почему, к сожалению, потому что я до сих пор не нашел ни одного подходящего способа это сделать. Да и сам я эту идею не поддерживаю, потому что без обработки мой голос выглядит гораздо лучше, чем с ним. Однако, если у тебя, дорогой зритель, есть свое мнение, как мне можно исправить свой голос для того, чтобы мой сериал был более... Рентабельный, так скажем, напиши э, свое мнение в комментариях. Я читаю все комментарии, которые вы оставляете по моим видео. Лично я считаю, что скорее всего я не буду редактировать свой голос в новом сериале. Либо я его как-нибудь завуалирую. Хотя некоторые пользователи, вот его комментарии, сказали мне, что. В принципе, не очень-то вам и важен мой голос. Скорее всего, мне просто нужно уделить больше внимания качеству контента, а не собственному голосу, и я того, что вам сериал не понравился только из-за того, что я его озвучиваю своим голосом у школьника. Хотя, конечно, голос у меня довольно шаблонный. Но хватит это голосе. Пора переходить к другой важной теме, которую я хотел затронуть в этом видео. А именно, я бы хотел позвать людей помочь мне в создании этого сериала. Дело в том, что для строительства его карты, которая довольно большая, подразумевает несколько городов, в частности, строительство города Гютки, в котором мы находимся с нашим главным героем, и нескольких других позже. Я одного может в них платить силы времени на то, чтобы все это реализовать. Поэтому я хотел попросить вас, если у кого-то есть желание помочь построить мне эту карту. Если кто-то найдется, то я буду очень благодарен этому человеку а, возможно, даже что-то пообещаем за ним. Но, пока что, не знаю. А, что касается строительства карты в без помощи других людей вообще, мне будет это очень тяжело осуществить. Поэтому, отвечая на вопрос всех, кто задаст этот вопрос в комментариях, скажу, что я не ленивец. У меня просто мало времени на строительство карты. Поэтому я и прошу вас о помощи. В общем, если кто-то захочет стать билдером для этого сериала, э, напишите в мой ВК. Ссылку на свой ВК я оставлю в описании. Так же, как и на свою группу. Еще одним... Болевым вопросом для моего проекта стал вопрос актерского состава. И тут моя просьба, которую я озвучу в этом видео, будет примерно такая же: если вы хотите, вы можете поучаствовать в съемках моего сериала в качестве актера. Для этого, пожалуйста, также напишите мне на мою страницу ВК. Или, если у вас нет такой возможности, Напишите мне в комментарии под этим видео. Потому что напомню, что все комментарии к видео я читаю. И еще одна важная ремарка перед тем, как это видео закончится. Я никого не призываю помогать мне. И если у вас нет такого желания, то, пожалуйста, не делайте этого. Но если вы человек хороший, и у вас есть желание и возможность помочь мне в схелоке этого сериала, то добро пожаловать в мою звукозаписывающую студию. Ну, в смысле, удален. Еще одна важная, один важный дел заключается в том, что я никому не навязываю свое предложение. Если вы добросовестный человек и просто хотите мне помочь, я просто скажу вам спасибо, если же нет, я не буду никак на это реагировать, я не буду обижаться, я не буду вас хейтить, я оставлю вас в покое. Хочу сказать спасибо также тем людям, которые хейтят меня, мои проекты, мой голос и возможно, тем людям, которые будут ходить в мой будущий сериал. Потому что, скорее всего, они будут. И эти люди помогают мне понимать, что я не самый лучший контент-мейкер на ютубе. Далеко не самый лучший. И еще очень долго буду идти даже к тому, чтобы хоть на шаг приблизиться к этому змею. И поэтому э, все мои хейтеры фактически призывают меня совершенствовать свой контент. Поэтому, дорогие товарищи, которые пишут мне под э, видео вот такие вот комментарии, хочу сказать вам большое спасибо, потому что вы полагаете мне совершенствовать. А на этом, в принципе, я могу завершать данную роль. Ведь все, что я хотел сказать, я вам сказал. Прошу, спасибо я за то, что я занял небога вашего мнения. И за то, что я довольно сильно растянул этот разговор. Ну, а если же вас заинтересовали мои предложения, добро пожаловать в мои личные сообщения и или комментарии. Если же нет, Пожалуйста, делайте что хотите. Я никого не буду хейтить, и никого кого не буду обижаться. Итак, вот и все, что я хотел вам сказать. С вами был Стартер. Всем удачи. И до новых встреч!